Здарова, народ, с вами я, Просто Бакет. Это токсичное видео про Фредди. Вы видите мой билд на экране. Я приступаю. К сожалению, я особо не смог записать нормально. Да, я записывал хорошо, но из-за моей глупости я это видео записывалось как... Не с тем кодеком, короче. Волнуюсь. Лечебный зал, Мемориальный институт Лэри. Мне попался твич стример, я его должен убить. Надеюсь... Надеюсь... Нет, к сожалению, твич стример не мой, не мой объект удержимости. Хух, немножко волнуюсь. Один из этих сурвов взял окаменевший дуб. Ну, возможно, не знаю. Возможно, они будут ломать крюки. Но на этой карте будете им пилить очень трудно. А я взял их антидот на этот... Это подношение. Да, я... Я просто... Ой, мой. Мой-мой-мой-мой. Моя жертва. Иди сюда, Кейт Дэнсон. Ты думал, я остановлюсь? Не-не-не. А, ты еще рыжая? Лови по лицу. Э, волнуюсь. Итак, я иду за ней. Она остановилась. Я гоню за ней. И попал. Я ее пробил. И она, к сожалению, упала. Но она меня оглушила. Да-да-да-да. Так тебе и надо. Фонариком пока никто не слепанул. Это уже хорошо. Первое, пер, первый взяли тут лампочки. Пошел. К сожалению, у меня нету барбекю и чили, но взамен у меня талантофобия, лампочка и чертик. Плюс красный аддон с э, кисточкой. Да. Кисточка с цепями. Да, этот сурф получил по любого. К сожалению, это оказалось мой объект объектодержимой семьи, Нужно его поймать. Здесь Наидичка недалеко убежала и, и мне категорически запрещено ее вешать. Хотя тут не дается такой запретный запрет. Зачем ты вообще чинил этот генератор? Поставлю тут кровушку. Как ставить? Ладно, подниму. Надеюсь, тут есть подвал. Да, хотя тут крюк ближе. Увидел кого-то. Еще генератор не завали. Завели. Чертиком надо сломать генератор и идти куда-то. О, мой объект одержимости висит. Твич стримера уже подлатали. Нужно кого-то тут расставить и побыстрее уйти. Да, я немножко был. Все-таки твич стример. Хотя это не особо такое звание, чтобы я тоже могу написать ТТВ. Этот гин кто-то тронул. Недалеко он убежал. Хотя следы уже начали пропадать. Ведет к повешенному. Завели первый генератор, ах, вы как бы посмели. А? Нужно тут немножко расставить, надеюсь, они сюда попадутся. Палетка. Они сюда бежат. Беж а, во, они. Нужно тут оставить у палетки кровавую, лужу, чтобы они потом остановились тут. Спасли. Спасли. А, нет. Кровавые уже наступили, посередине карты чинит. Как же много следов, как же... И... Твич-стример попался. Ах ты нагло, Юи. Иди сюда. Я тебя заберу. Все. Твич-стример, ложись на бок. Ты что творишь? Ты только что слез с крюка. Ай-яй-яй, Нейчка. Ай-яй-яй-яй. Промазал. Ну ладно, пора весить на крюк, а то она сейчас вырвется. Твич-стример, я иду за тобой. Первая поверхность. Лори, на тебя. Уходи отсюда. Нужно открыть генератор. у Твич-стример. Тебе не повезло. Ты не успела под подползти. Новичка почти слепанула меня. Но мне не получилось. И я наложится на землю. Лори, я пойду за тобой сейчас. Нужно Твич-стримера поставить на свое место. И пошла. Ну, я не могу. Я... Давай, я по БМю. Да, да, да, да, да. Так тебе и надо. <сосы> нужно Нэичку повесить, хотя ее нежелательно. Но хотя за это не дают штраф. Так что, Нэичка, ты идешь в подвал. О, смотри, две сеример кого я принес к тебе в гости. Нэйчка висит второй раз. Ай-яй-яй. Тут нужно оставить ловушку, чтобы вдруг, если начали спасать, остановить. Это у Сурвиху, который спасет. Блин, уже пока я до туда дошел, уже спасли. Ну и я не умираю почти. Лори, я тебя сейчас поймаю. Я тебя сейчас поймаю и убью. С Лори упала. В смысле? Давай. Лори умирает. Нет, она только первый раз висит. В смысле? Как? как ты не упала? А ну, а ну прочь отсюда, Юй. Еще и умудрились спасти все Юим ЮИ замена. Твич стримеры опять падает. Ну да, отыграет от осколка, повешу Юи. Но не могу я так просто. Ну да, немножко с Твич стримером придется подождать. Возможно, у него осколок, не знаю. И Лорис, э, как там, на ХК возможно, успеет прохилиться пока. Нужно оставить эту кровушку. В принципе, я уже выигрышем с... А, Ай, Юи сдалась. Ай, слабо духом оказалось. Хотя ее история более чем достойная была. Но игрок оказался слабее. твич стример на полу. Нейчка и Лори. Все еще там. твич стример Если я тебя сейчас повешу, у тебя игра закончится. И у тебя будут очень большие проблемы. Я бы тебя повесил, но не хочу. Насалью тебя на полтон. У наичка уже вылечилась. Объект одержимости. Ну, не особо мне нужно далеко отходить. Сейчас ее могут поднять и спасти. Зачем я это сделал? Ну да, я подумал, -то, что тут кто-то есть. Нужно уходить побыстрее. О, они уже двоим выкилились. Нужно оставить побольше кровавых лож. На, получай по Успели спасти, успели спасти. Я думал, попаду по твич-стримеру. Попал по Лори. Лори, отправляйся в подвал. Тебя мне не особо жалко. Я хочу поиграть со своей... Нет, фонарик! Ах ты, Ней, я тебя сейчас поймаю. Иди сюда. Наступили на кровавую ложь. Никто не генератор. Хотя и... Порчи нету. Нэйчка... Я телепортировался, генератор у Лори ошлоблась, она скинула палетку, и я ее пойму. Я даже, а, а, а, фу ты, я даже достижение получил. У Лори, благодаря тебе я получил достижение. По-хорошему нужно там сломать палетку, чтобы она в будущем мне не мешалась. Хотя, оставлю. Они тут чинили генератор. Нужно откатить ее чертиком. Слайдшоу. Нужно возвращаться к Лори, Нужно немножко оставить ловушек. Чтобы они мне не особо помешали поймать других. Следов пока нету. Где же вы выходите? Фредди идет за вами. Нет, нет, нет, не бойтесь, дорогуш. След, Твич стример, иди сюда, ко мне вы сладкое. Не обращайтесь. Получил по затылку. уходи побыстрее. Ай, не получилось на этот раз пробить полет, она заранее скинула. Наступила на... Ой, ложу. Спасла? Да, спасла. К сожалению, я пон... не... По кому я вообще попал? Нет, она прыгнула через палетку, которую я не сломал, Я же говорил, что нужно было сломать ее. Ладно, я бы быстрее ударить догоню. Нужно побыстрее заканчивать игру потому что это уже очень... Игра очень долго длится делать... Убить Twitch стримера, да. Уже как раз она в последний раз висит. Обманываешь, обманываешь, но у не получится. Да, плюс плюс металл. Она скидывает палетку. Пере... Я оставлю тут ловушку. И она притягивается не успевает. Прости, twitch стример Тобой пора кончать. Ну, нейчки вроде бы нету с ее фонариком. Поставлю тут немножко ловушечек. Завели генератор, серьезно? Тут же лампа действует на максимум, почти что. Еще и тонатофобия. Какие они сильные, а? Если бы не этот... А, они, сп... они подняли, они подняли моего Twitch-стримера. Ах уж, получай, получай на е. Нужно... Что? А, я попал по Twitch-стримеру. Вот теперь по ней попал. Мда. Ну и хитбоксы пошли. Я должен убить Twitch стримера. Это очень, очень, очень долгая игра проходит. Ой. Мне кажется, что у Twitch стримера крюкопильный билд, потому что она не особо чинила генераторы. К тому же أه… без понятия. Я не знаю, на что она рассчитывала, потому что это еще и закрытая карта. Ну мы, нам им не повезло. У меня еще чертик Twitch стример умирает. Осталось на карте 4 генератора, можно найти тот, который не чинит, если они вообще чинят. Если у них еще окажется ключик, а ведь люк-то появился уже. Хотя, я не знаю, не имею Опа, тут они уже сразу вдвоем. Откатывай генератор, спасибо за то, что вы потрогали. На, поспение. А, -а, -а, -а. а тут-то палетки на это уходи, уходи, лори. А я с тобой еще хочу поиграть. Не скинула палетку? Нет, скинула. Ну, попала. Хитбокс и мазафака. Я бы тебя повесил, но... Нейчка сбежит. А, вот и Нейчка. Получай по спине. Я тебя не отпущу. Все. Ты в моих руках. Тебя не придется искать. Хорошо, что ты хотя бы вышла. Оставлю тут немножко ловушечек. Надеюсь, Лори не встанет сама. Если она встанет, то это будет для меня же... Она встала! Она встала, да, встала. Блин, нужно побыстрее вложить. И, И ложишься. Прости, Нейчка. Тобой пора кончать. Хотя, если я тебя сейчас повешу, то Лори тоже сбежит. Нужно чекнуть там генераторы. Вдруг она села чинить. Хотя, теперь это уже маловероятно. Ух. Нет, не тронули генератор. Блин, а пора возвращаться. Она, Лори, возможно, пошла поднимать свою подругу. Если это так, то я их сразу же обеих убью. Не думаю то, что у, у Нейчки тоже есть стояк. Это очень маловероятно. А вот и Лори. Прощай, девочка моя. Вот и все. Игра для вас закончилась. Дорогой Фредди Крюгер, поймал вас. Ай-яй-яй. Как же вам не фартануло с моим Тэфилдом. Если бы не лампа, тонатофобия и э, красный аддон с цепями, вы бы наверняка загенрашили меня. Да. Если бы твич-стример не стал бы геройствовать, и в начале игры вы бы не получили хиты, у вас было бы конкретно такой шанс. Лори, я поставлю немножко под твою улицу. Ну а что? Я бы тебя с удовольствием отпустил бы. Если у тебя сейчас окажется адреналин... Я тебя, ладно, Люк не нашел. Не хочу искать. Нужно побыстрее кончать эту игру. Да. Ну, Люк по дороге не услышал. Ты уже умираешь. Прости. Мама, да, мама. Лори, ты была сильная. У тебя был стояк. Это была очень неожиданная игра. И токсичная. Он безжалостный убийца. Да, это про меня. Спасибо вам за просмотр. Надеюсь, вам это видео понравилось. О, пошли оскорбления. Ну да. О, первые красные ранги. Третий ранг, пятый и седьмые. Ну, твич стример. Ну, твич стример недоволен. Хотя а, он следил за моей, за моей игрой Ну да ладно Интересный факт После игры э, я в Steam профиле получал очень много всего Отзывы, все такое Два игрока мне сказали, то, что мне жаль Не знаю, кто тебя обидел Но твой билд оказался очень грустным Мне жаль, то, м, тебя, если тебя кто-то прям жестко обидел я посмеялся и сказал, это же игра, хоть и токсичная. Да, эта игра была достаточно веселая. Она не особо жизнепознамательная. Но потоксичить-то надо хоть как-то. Ну, море сейчас стало вообще бесполезным. Так что я не стал ей пользоваться. Я чекнул профиль твитстримера. Но, к сожалению, этот... Ведь якобы твич-стример не твич-стримил. Да, у него есть аккаунт, но он не стримил. Так что охота была зря. Ай-яй-яй.